Да, такое с каждым может статься. Будете вы мягкие или грубы. Слон на рынке как-то затерялся волею затейницы судьбы. Для слонихи он хотел подарок посмотреть, порадовать ее. Что дарить? Набор старинных марок или итальянское белье? Выбор так велик. Что больно глазу, как остановиться и на чем? Может быть, кольцо, а может, вазу? Две печати с красным, сургучом? Слон терялся в сказочных витринах, Находя сто стотысячные варианты, Кружева, шкатулки, картины, сумки, кольца, антиквариат. Свет за окоем уже катился, Обогнув весь рынок в полумгле, Слон в посудной лавке очутился И в восторге, ахнул, обомлев. Вазы, и вокалы, и графины, Тишина в них разом и стекла, И все звуки истинного мира Запрелись всему воню стекла. Слон забыл, какое время суток, Отражался хобот в хрустале, кто в тот миг придумал злую шутку мышь позвать обиды на столе? Слон вдруг стал И стал мертвее стали В ужасе, попятившись назад. Как хрусталь запелый, Как кристально вниз палился Звонкий водопад. Ах, какие были переливы И осколки в вальс слона ввели. Только слон метался И пугливо тёр глаза. Красневшие в пыли. Все сверкало. Пол, столы, серванты, Зеркала, витрины. И среди них слон стоял в осколках, Виноватым, так и не сумев В себя прийти. Чего так вышло? От того ли, Что посуда хрупкая была? От того, что слон поворотлив, От того, что лавочка мала? Помню, все звенело и дрожало. От обиды слон ревел, что бы Лавка мне тогда принадлежала, И слону я все в тот день простил. Слон навек запомнил этот вихрь, Человечность сущую мою, И, сумев порадовать слониху, Подарил ей сказочный праздник. Сколько лет прошло? Никто не знает. Но плывя на временном борту, Сердцем до сих пор я осязаю Жалость и седую доброту. Жизнь по небу катится в карете, На ходу теряются слова, И по вечерам, при приумном свете, Мне хрусталь поет.